Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на канал, с вами Владимир, если вы наткнулись на это видео, значит вы ищете, где на iOS 14 находится iTunes и App Store. Say, lie, То есть сейчас это называется немножко по-другому, вы хотите возможно отменить подписку или какую-то покупку, запросить возврат, вам нужно будет зайти в настройки, Ваш Apple ID вот здесь сверху жмете. Жмете медиа-материалы и подписки. Вот это и есть этот пункт. Это сейчас iTunes и App Store. Вот. Как видите, здесь вот вам все, что нужно. Захотите вдруг поменять страну или регион. Так самом подписки. И точно так же нижний подпункт будет вам, если нужна, история покупок. Прогрузится информация. Вот я вам покажу, что я вот сделал даже возврат по данной покупки вот все это работает отлично без всяких нареканий поэтому если я вам помог а скорее всего если вы смотрите я вам помог в данном вопросе подписывайтесь на канал ставьте палец вверх оставляйте положительный комментарий рекомендуйте видео друзьям всем пока